Добрый день, меня зовут Катерина Карабатова. Сегодня я представляю свою дипломную работу по обучению по направлению менеджера по внутренним коммуникации. Немножко расскажу о компании, в которой я работаю. Рудсофт – это отечественный разработчик программного обеспечения. Наша целевая аудитория – это заказчики государственного сектора, это федеральные органы власти, это региональные органы власти, и это госкорпорации. На сегодняшний день мы существуем в пяти городах России – это Москва, Санкт-Петербург, Муром, Тверь и Дубна. У нас за плечами более 15 лет опыта разработки программного обеспечения. Мы занимаемся как большими комплексными проектами, так и Продаем коробочные решения. Одним из самых наших больших достижений – это построение для нашего заказчика ССП России информационной системы, которая была признана самым масштабным государственным управлением. На сегодняшний день у нас в компании трудится более 350 сотрудников, даже приближаемся к цифре 400. Как, с какими проблемами мы сталкиваемся? Первое – это отсутствие единого информационного поля. На сегодняшний день у нас существует один развитый канал коммуникации, это e-mail рассылки. Вот, и посылы, которые я туда вшиваю, так как этот канал актуален не для всех, посылы, которые я вшиваю в эти рассылки, доходят не до всех представителей нужной мне целевой аудитории. Далее, отсутствие системы обратной связи. Из-за того, что обратная связь не озвучивается руководству, принимаются менее качественные управленческие решения. Отсутствие культуры внутренних коммуникаций. И, как следствие, это большое количество встреч, которые не всегда оправданы там, не всегда правильно формулируются письма, вот, из-за чего происходит вот этот вот негатив в диджитал-пространстве. Отсутствие единой системы адаптации. У нас это устроено так, что HR находится с новым сотрудником только до этапа то есть да, до этапа оформления, после это становится полностью ответственностью руководителя, из-за чего руководители свое рабочее время в ущерб рабочим задачам, тратят на, на адаптацию своих сотрудников, на помощь в этой адаптации. И от, здесь не совсем верно сформулировано, потому что я не очень хотела говорить об этой проблеме напрямую, попробую сформулировать так, что... Из-за материальных факторов молодые сотрудники рассматривают нас как отличную стартовую площадку, на которых всему научат, и можно будет идти дальше в светлое будущее. А зрелые сотрудники во время последнего опроса мне, мне, нам показалось с коллегами, что достаточно большое число проголосовали за то, что если где-то нематериальные факторы будут более привлекательными, они в целом согласны покинуть компанию. Вот. Далее. В связи с этими проблемами я формулирую цели: Это построение системы внутренних коммуникаций. И следующая задача – это создание единого информационного поля, развитие нескольких каналов коммуникации, с помощью которых я могу добраться до всех нужных мне целевых аудиторий и донести до них нужные мне посылы. Создание системы обратной связи – вот для того, чтобы коммуникация между, как между сотрудниками и руководителями происходила, чтобы происходил обмен информацией и принимали более качественные управленческие решения. Создание культуры внутренних коммуникаций, чтобы было больше, больше времени тратилось именно на полезные какие-то встречи и совещания, чтобы были единые нормы взаимодействия, вот, которые были бы всем комфортны. Далее, создание единой системы адаптации, то есть сделать так, чтобы это не было только врачено-руководитель, чтобы в этом участвовали и HR, и появился институт наставничества. И вовлечение сотрудников в долгосрочное отношения с компанией, то есть я прекрасно понимаю, что я как внутриком не могу повлиять на нематериальные факторы, но я могу сделать так, чтобы сотрудники более ярко увидели в сети нематериальные плюсы, которые, нематериальные преимущества, которые у нас в компании есть. Пробежимся по целевым аудиториям. Первая целевая аудитория, которую я выделила, это руководители. По социально-демографическим характеристикам это у нас исключительно мужчины. большая их часть от 40 до 50, где-то на 70%, на 30%, от 30% до 40%. Это люди с высшим техническим образованием, на 90% эта аудитория состоит в браке, и 10% не состоят. Их привычки информационного потребления: они читают новости в Телеграм, смотрят профессиональные, профессиональные ну, материалы полезных в их профессиональной деятельности на YouTube, посещают хабры и Пикабу и редко смотрят. ТВ и слушают подкасты, подкасты на профессиональные темы, ТВ чисто фон. Проблемы. Руководители у нас достаточно стихийно дают обратную связь, нет привычки этого делать систематически, не обладают, не все руководители, не обладают культурой коммуникации. Далее, проблема в том, что они единолично несут ответственность за адаптацию, своих новых сотрудников, что естественно сказывается на их результативности, потому что э, они делают это так или иначе, все равно выщепив своим рабочим задачам. Э, что мы ждем после работы с этой целевой аудиторией, принятия решений с учетом поступавшей, поступившей к, ней, к ним обратной связи, э, сделать их нашими амбассадорами, то есть чтобы они служили таким образцом соблюдения культуры внутренних коммуникаций. И, конечно же, я думаю, что мы ждем поддержку с их стороны про групповую ответственность за процесс адаптации новых сотрудников, то есть чтобы в команду с ним входили и HR, и наставник, который разгрузит его и дадут ему возможность заниматься этим, не в ущерб своим задачам. Вторая целевая аудитория ⁇ это молодые сотрудники. 55% это из, из этой целевой аудитории ⁇ это молодые люди, 45 девушки. Возраст от 20 до 30 многие еще параллельно с работой продолжают обучаться в университетах. Кто-то уже закончил, например, бакалавр и не видит для себя да, дальше смысл идти в магистратуру и уже, можно сказать, имеют высшее образование. Семейное положение где-то процентов 30 состоят в браке, процентов 70 не состоят в браке. Привычки информационного потребления большую часть своего времени они проводят в Телеграм. В WhatsApp они заходят чисто для общения с родителями, слушают на YouTube как развлекательные передачи, так и передачи полезные для профессионального развития и подкасты на Яндекс.Музыке. И социальные сети, в которой они находятся достаточно часто, но это скорее, конечно, применительно к региональной молодежи. Они больше находятся в ВКонтакте. Далее, проблемы с этой целевой аудиторией в том, что они считают компанию хорошей стартовой площадкой, не, не, не всегда умеют давать и получать обратную связь, опять же, потому что у нас не воспитаны такой привычки в компании, не обладают культурой коммуникации и получают недостаточно внимания в период своей адаптации. Что мы ждем после того, как проработаем нашу целевую аудиторию. Мы ждем, что у них появится желание сотрудничать с компанией на долгосрочной основе, а не рассматривать ее чисто как место, где можно всему научиться. Имеют привычку давать обратную связь, следуют культуре внутренних коммуникаций и быстрее адаптируются и начинают приносить результаты бизнесу. Следующая целевая аудитория – это зрелые специалисты. Мужская часть этой целевой аудитории составляет 51%, женская — 49%, Возраст от 30 до 40 лет. Образование — высшее техническое, семейное положение — большая часть этих сотрудников состоит в браке. Привычки информационного употребления — это мессенджер, телеграм, медиахостинг, ютуб, социальная сеть ВКонтакте, смотрят ТВ, в частности, там, возможно, какие-то новости политические, спортивные передачи. Но это что касаемо мужчин и женщин, смотрят, например, какие-то травы шоу, там, похожие, возможно, на «Орел и решку». И сайты пик а какая Какая проблема с этой целью в аудитории? Не умеют давать и получать обратную связь, не обладает культурой коммуникации и... Очень сложно работать с этой аудиторией с, точки, с той точки зрения, что они менее податливы на изменения, чем молодые сотрудники. Поэтому, если, не дай бог, появляется какое-то новое введение, это злость и бунт обычно. Вот. И... Проблема в том, что очень часто именно зрелые специалисты а, здесь стоит пояснить, что вроде как у нас есть наставничество ну, в, лишь в одном департаменте, но это человеку ставит как дополнительную нагрузку и как бы, ну, это никак не оплачивается. И поэтому он занимается этим по остаточному принципу. То есть человек никак не мотивируется. А, далее, какие мы ожидаем результаты, что они у них появится привычка давать обратную связь и получать ее, что они будут следовать культуре внутренних коммуникаций и заниматься наставничеством осознанно. И благодаря той деятельности, которую я проведу, для них будет институт, то, что они принадлежат к институту наставничества, будет почетным. И целевая аудитория сформировавшиеся сотрудники 69 процентов эта аудитория – это мужская, 31 – женская. Возраст от 40 до 50, образование а, – высшее. Семейное положение состоят в браке. Привычки информационного потребления – это в основном WhatsApp, вот, по рабочим, ну, WhatsApp по личным вопросам, Telegram по рабочим, а, медиахостинг, а, YouTube, и а, с, посещают сайты о хобби. Проблемы – не умеют, давайте, получать обратную связь, не обладают культурой внутренних коммуникаций во многом ходят на работу по инерции, вот так как достаточно долгое время уже делают одно и то же, и хотят признания uh, со стороны компании за, ну, что называется, mm -hmm. долгую службу. Uh, ожидаемый результат имеет привычку uh, давать обратную связь, следует культуре внутренних коммуникаций, считают свою трудовую жизнь интересной и считают, что компания их ценит. Теперь каналы-инструменты в разрезе наших целевых аудиторий. Основной канал коммуникации с руководителями – это личная встреча, на которой мы продаем им ту или иную идею и ищем у них союзников, которые помогут нам в продвижении там, в плане каскадирования. Вот. Вторые по значимости канала коммуникации – это мессенджер видеоконтент и электронные письма. Далее по молодым специалистам основной канал коммуникации это будут мессенджер, телеграм. Следующие по значимости это социальные сети, это видеоконтент, это электронные письма и внутренние мероприятия. Объясняю, почему именно внутренние мероприятия, потому что внутренние мероприятия активнее всего посещаются у нас именно молодыми специалистами. А зрелые специалисты, с ними основной канал коммуникации это мессенджер. А второстепенно – это социальные сети, видеоконтент, электронные, электронные письма и обучение. Вот, потому что почему именно обучение? Потому что зрелые специалисты судя по той статистике, что у меня имеется, больше всего проявляют внимание к, этим, к таким мероприятиям. Они очень заинтересованы в повышении своих профессиональных навыков, и это мы тоже будем использовать в работе. И сформировавшиеся специалисты, основной канал коммуникации с ними будет мессенджер, второстепенный – это видеоконтент и электронные письма. Теперь описание активности по задачам. Создание единого информационного поля. Первое, что мы сделаем, это мы проведем исследование текущего состояния в внут каналах внутренних коммуникаций и доработаем уже существующие, то есть это электронные рассылки. Создадим новые каналы коммуникации, канал в Телеграм, группу ВКонтакте и канал на YouTube то есть там, где находятся наши целевые аудитории, свое свободное от работы время. Четвертая наша задача – это будет создание сети внутренних корреспондентов для того, чтобы нужны нужны посылы также вот распространять, и также получать новости относительно того, что происходит в регионах, и тоже их распространять по мере необходимости. Проработка контент-плана для каждого канала и соответствующего бренд-буку дизайна и составление рекламентов по каждому каналу коммуникации. Следующая задача это у нас была создание системы обратной связи, Первое, что мы сделаем, это создадим новый канал обратной связи. Это будет день открытых дверей, онлайн-конференция и кнопка обратной связи на uh, workplace сотрудник. Далее, естественно, мы создадим рубрики в каналах коммуникации, которые будут открыто показывать сотрудникам, что вот к нам обратились в какой-то проблему, и мы ее решили, чтобы вселять людей в уверенность, что uh, есть смысл обращаться, и что эти запросы действительно обрабатываются разработка ответов на часто задаваемые вопросы для того, чтобы там, не дергать руководителей и оперативнее обрабатывать все эти вопросы однотипные, будет создан такой документ. Разработка регламентов по каждому каналу, для, во многом это, естественно, для того, чтобы был четкий порядок и понимание, куда идти с этими вопросами. И самое главное, чтобы сотрудники не ждали по полгода ответы на свои вопросы, для того, чтобы узнавали интересующих их информацию оперативно. И создание группы для решения каких-то критичных вопросов, которых, например, в памятке по... Часто задаваемых вопросов просто нет. Вот, в такую группу будет входить я, руководитель отдела персонала, при необходимости юристы, генеральный директор, главный бухгалтер. То есть такая группа будет созываться в зависимости там, от специфики вопроса. Создание культуры внутренних коммуникаций. Первое, мы создадим свод правил. Второе, мы Донесем этот свод правил руководителям, грубо говоря, продадим ему эту идею и попросим их оказать нам помощь в том отношении, чтобы прокаскадировать эти нормы, помогать каскадировать эти нормы дальше. Далее коммуникационная кампания, которая поможет нам продвинуть эти нормы среди сотрудников то есть еженедельный email, рассылки о том, например, как правильно формулировать письмо, и карточки в Телеграм, которые тоже будут доносить нужную для нас информацию. Включение данных норм в обучение для только что пришедших сотрудников. И когда коммуникационная компания закончилась, и немножко, так сказать, информационный шум вокруг этой темы стихнет. Я все равно считаю, что периодически нужно людям напоминать о том, что у нас это существует, и поэтому нам периодически напоминается в информационном поле, что такие нормы у нас существуют, и, естественно, периодически прощупывать, не пошло ли на спад соблюдение этих норм. Так, следующая активность – создание единой системы адаптации для новых сотрудников. Это разработка регламента, работа с руководителями, то есть донесение до них о том, что система адаптации теперь будет такой, и, естественно, заполучить в лице руководителей союзников по этому вопросу и, естественно, попросить их прокаскадировать данную информацию ниже. Далее у нас уже есть вводный тренинг для нового сотрудника. Считаю, нужным сделать его в видеоформате для того, чтобы, когда будет большое там количество приемов, чтобы не разрываться, и для того, чтобы все никто не оставался без этого тренинга. Согласование с топ-менеджментом, вопросы создания института наставничества обучение этих наставников и, естественно, продвижение в информационном поле института наставничества, сделать наставников в каком-то смысле особой касты, который очень классно принадлежать, очень почетно. И вовлечение сотрудников в долгосрочные отношения с компанией. Красным я выделила то, что, я считаю, поможет мне вовлечь в долгосрочные отношения. Молодых сотрудников, серым то, что уже сотрудников, зрелых сотрудников. Первое это разработка и изготовление набора новичка и организация проведения обучения внутренними экспертами. Естественно, там вот эти обучения они будут в информационном поле продвигаться серия видеоинтервью для повыш... ну то есть для того, чтобы создать в глазах молодых сотрудников, что вот их руководители это люди, на которых можно смотреть и которыми можно вдохновляться. И вот создание серии видеоинтервью, которое нам поможет достичь этой цели. Донесение общественной значимости проекта в компании для того, чтобы носить для сотрудников, что на самом деле, возможно, они не сильно осознают, но они участвуют действительно в очень масштабных и интересных проектах, которые ну, действительно, как и согласно нашей миссии, они улучшают там, повседневную жизнь граждан нашей страны. Далее, ну, имею в виду, что софт, который улучшает повседневную жизнь граждан. И далее для зрелых сотрудников, так как есть запрос на то, чтобы их признавали за долгую службу. Это поздравления сотрудников со значимыми датами работы в компании, поздравления, естественно, не только там в виде подарка, но и в информационном поле. Поздравления сотрудников с профессиональными праздниками тоже в информационном поле и поздравления детей и сотрудников с праздниками. Как я буду проверять эффективность того, что будет сделано анализ таких метров как число подписчиков охват публикации число просмотров в день степень вовлеченности читателей почему именно эти метрики так как запуск телеграм-канала youtube вконтакте это проект вот то на этапе когда эти вещи только запускаются и они запускаются в виде проекта, то такие метрики, они могут служить результативностью. Конечно же, в дальнейшем я не буду там каждый год предъявлять руководителю, говорить, что вот у нас столько-то подписчиков, столько публикаций, и за это я молодец. Нет, именно вот в плане вот, это, вот этого первого пункта, он о том, что мы запускаем новые каналы коммуникации, поэтому эти метрики в этом случае вполне себе могут служить доказательствами того, что проект был запущен успешно. Что же касаемо систем, построения системы обратной связи, при закрытии календарного года мы проведем ежегодное исследование, в котором оценим отношение сотрудников к нашим каналам обратной связи, вот, насколько действительно они стали чувствовать, что к ним прислушиваются, и насколько они чувствуют, что управленческие решения стали лучше. Далее. И что касается построения культуры внутренних коммуникаций, здесь мы будем понимать, насколько это сработало, собирая обратную связь отдельно от руководителей, отдельно от сотрудников. Почему нет более количественных метрик? Потому что у нас не измеряются такие показатели, как как долго закрывается ну, скорость закрытия проекта, сколько уходит на те или иные процедуры. Поэтому у меня нет возможности сделать более конкретных метрик. Поэтому, грубо говоря, пока на данном этапе я могу лишь, чтобы руководители и сотрудники поделились со мной какой-то своей субъективной оценкой. А далее, следующее, что касаемо ведения а, адаптации, а, это сокращение а, периода адаптации а, новых сотрудников и более быстрое включение их в работу, чтобы они как можно скорее начали приносить результаты. И еще важный момент, который я здесь не указала, что, а, естественно, эффективность... Также будет измеряться и в том, сколько, насколько люди будут, ну, наши зрелые специалисты, насколько охотно они будут идти а, в институт наставничества, насколько будет охотно становиться наставниками. Если а, этот процесс будет идти активно, значит, моя коммуникационная компания сработала, и, и а, людям действительно это интересно. А дальше, что касаемо последней задачи относительно того, что сотрудники рассматривают компанию как там, классную стартовую площадку в IT, это рост средней продолжительности жизни в компании одного сотрудника. И я считаю, что здесь тоже будет показательным, это нейтральные результаты экзит интервью то есть когда сотрудник говорит, что я уволился не потому, что там, ну, меня устроит, не устраивают какие-то нематериальные вещи. Ой, материальные вещи, а по каким-то нейтральным причинам. Ну, то есть, я не знаю, переезд, я не знаю, какие-то личные обстоятельства, но не материальная составляющая. Вот. Спасибо за внимание, у меня все.